Здравствуйте, меня зовут Полина, и в этом уроке я подробно расскажу о соковыжималках Apache. Соковыжималки Apache позволят быстро получить свежевыжатый сок из апельсинов, грейпфрутов, лимонов и других цитрусовых фруктов. Модели итальянского производителя различаются по следующим параметрам. Производительность, мощность, степень автоматизации, рабочий механизм, скорость вращения и материал корпуса. Соковыжималки Apache представлены моделями с прижимным механизмом в виде рычага и без него. Они относятся к полуавтоматическому типу, то есть отжим сока происходит путем быстрого вращения конуса, к которому прижимают половину фрукта. В комплект соковыжималок входят конусы разных диаметров. Благодаря этому есть возможность получать максимум сока из цитрусовых фруктов разной величины. Соковыжималки Apache представлены двумя линейками ACS и ACS. ЭКО Серии отличаются друг от друга разной скоростью вращения. У модели ACS скорость вращения 1400 оборотов в минуту, а у модели линии ACS ECO 320 оборотов в минуту. При выборе соковыжималки важно обращать внимание на материал, из которого изготовлено оборудование. Рассмотрим этот пункт подробнее. Материал корпуса у модели ACS 1 – это полированный металл. Корпус из окрашенного металла выполнен у трех моделей соковыжималок – а модели эко отличаются от остальных пластиковым корпусом. Материал чаши у всех моделей соковыжимала копач чаша выполнена из нержавеющей стали. материал конуса и фильтра. Вот у этих двух моделей детали выполнены из нержавеющей стали. А у этих четырех моделей конус и фильтр выполнены из пластика. Система управления соковыжиала копач электромеханическая. Важное примечание. вот у этих моделей предусмотрена система прямой подачи сока. В этом уроке я рассказала о соковыжималках копачч. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами была Полина. Пользуйтесь техникой правильно.